Всем привет, с вами я, Настя. Сегодня я буду вам рассказывать о моем канале. Мой канал, как обычно из всех каналов, э, просто начало. Сегодня я решила создать свой прямой эфир, какой же у меня будет канал. Мой канал будет обычный, как и все, там не будут порнографии, там не будут всякие такие... Такие вот какие-то эти видеоролики, там, например, видео видеоблог будет, будет, говорю вам, будет. То, что я просто сегодня решила вам объяснить о моем канале. Мой канал будет, как и все, наверное, популярным, может быть, не популярным. Я просто буду добавлять видео, а вы смотрите, я не знаю. Э, подписывайтесь, не подписывайтесь. Я, я, наверное, сегодня или завтра буду снимать чашку Петри. Чашка п это популярная компьютерная игра, которая, ну, которая популярная. Ну, просто все мои друзья в нее играют, я думаю, тоже надо сыграть. Я попробовала, она такая нормальная, она такая клёвая. Вот, я не знаю, что вам сказать. В общем, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, когда увидите следующее видео. Пока!